Любите жизнь, любите каждый миг, Благодарите небеса за чудо, За право жить, за право видеть мир, За право просто наслаждаться утром. Я люблю тебя, жизнь, за безмолвный рассвет, За горячие зновь твой солнечный свет, За вечерние сумерки, света огня, За ночной ветерок, что ласкает пьяня. Я люблю тебя, жизнь, за морозы, снега, За жару и дожди, за прохладу. За моря и озера, реки и океан, За поля и луга и за гор караван. Я люблю тебя, жизнь, за осенний туман, За весенний цветочный пьянящий дом май, За морскую волну, за хмельной летний зной И за снег, что хрустит под ногами зимой. Я люблю тебя, жизнь, за бессонье в ночи И за мягкое нежное пламя свечей, За прохладное утро и красочный день. За энергию бодрой, за сон и за лень. Я люблю тебя, жизнь, за вопрос и ответ, За желанное да и холодное нет, За удары в лицо, за душевную боль, За набитый карман и за то, что у нем ноль. Я люблю тебя, жизнь, за счастливый билет, За джекпот, что сорву и за звон тех монет, И за будничный хаос, и за дня суету, Оглушающий рев и в ночи тишину. Я люблю тебя, жить, за святую любовь, за родителей, близких, друзей и врагов, за знакомства и встречи, привет, пока, за ошибки мои и за то, что права. Я люблю тебя, жизнь, за победы, успех, за соленые слезы радостный смех, за преграды, бои, раны и синяки, за разбитое сердце, за уныние, тоски. Я люблю тебя, жизнь за желания, мечты, за деревья в саду, за любые цветы, за искренки добра, за искренки тепла, за все то, что смогу и за то, что смогла. Я люблю тебя, жизнь, за твой мудрый совет, за кошка, в котором всегда горит свет, за дороги и скорость безумных огней и за то, что есть ключик для каждой дверей. Я люблю тебя, жизнь, за то, что ты есть, за хорошую новость, за горькую весть, за сладость подарков, за горечь потерь, за искренность истин, за странность смертей. Я люблю тебя, жизнь, за болячек букет и за вечность, и за быстротечность всех лет, за минутную слабость, за покорность раба, за вспышки эмоций, за спокойствие сна. Я люблю тебя, жизнь, за надежду и рай, за обманчивость клятв и за пропасть и край вечную ложность бурных клятв навсегда За девиз «Никогда не кричи, никогда!» Я люблю тебя, жизнь, ты так много даешь Между строк все же учишь, где правда идёшь Назначаешь свидание с добром и со злом Только глупый чудак брал тебя на излом Жизнь, спасибо тебе за бумаги, листы За несносную прозу, за плохие стихи За слова и за мысли что льются рекой и за то, что пока только снится покой. Моя жизнь, я всегда пред тобою в долгу, я так мало успела, я так много могу, я прошу тебя, дай мне еще один шанс, я попробую сделать тебе реверанс.